Перед вами плеер DigmonBad 3. Я его купил в магазине Евросети. Вот тут модель написана. Плеер. Блин, что-то не фокусируется. Так. Плеер достаточно функциональный. У него есть диктофон, воспроизведение записи диктофона, Воспроизведение видео в формате AMV то есть это специальный формат для плееров можно сказать мало распространен, и для того чтобы такие видео делать нужен специ... специальный конвертер в AMV формат и вот сам плеер достаточно много вариантов сортировки вот, можно выбрать и вот, как воспроизводится да? Заметьте, меню отличается вот просто меню, когда не играет песня Вот меню, когда воспроизведение запущено Вот воспроизведение запущено, и меню становится другим Тут режим повтора можно выбрать различные варианты потом эквалайзер фрагмент это наверное повторялось, чтоб часть трека создать плейлист эта функция просто заново пересоздает все треки, которые имеются на содержимое всех треков, это не, не именно создание плейлистов Хотя может показаться, что это для создания плейлистов какая-то функция. Так, и вот тут можно выбрать из проигрываемых песен, что выбрать. Альбом, жанр и так далее. Артист. Что еще интересно есть в плеере? Есть игра Тетрис. Ну конечно, особого смысла на плеере играть. Тетрис я не вижу, конечно, но. Может, кому-то будет интересно. Так, Читалка имеется. Тоже, как бы сказать, зачем она тут, непонятно. Хотя, в принципе, вот так, если присмотреться, вроде как удобно читать, можно сказать. Так. Достаточно можно сносно почитать что-то. Не то, что там в другом плеере Ставили, сделали читалку а там даже читать нереально потому что там OLED-дисплейчик маленький и смысла там читалки вообще никакого нет вот. поддержка карт памяти имеется конечно официально вот до 32 гигабайт но на 64 гигабайта я оставлял и она работала так что еще имеется тут у нас просмотр фото, FM-радио ну управление тут не очень, конечно для радио сделано и требуются наушники ну вообще в этом плеере так динамика то нет, в любом случае наушники вставлять придется Вот сейчас вот видно, сфокусировано, дигма B3 да. покупал за 1690 рублей сегодня. это переключатель блокировки клавиш, потому что если не включать блокировку, он срабатывает часто. Вот эти кнопки они легко нажимаются. Смотрите, это переключение треков, это пауза, это увеличение уменьшение громкости, это кнопка меню и назад. Так. Что еще нужно сказать об этом плеере? В настройках есть информация о версии ПО. Кстати, на сайте ФПД было написано, что вроде как обещали выложить прошивку для этого но так и не выложили в принципе то есть так и осталось У него встроено 8 гигабайт памяти вот видите 7882 и написано сколько процентов занято так и понимаю так тут настройка выключения имеется то есть это сколько секунд через сколько секунд он выключится видите ну в принципе полезная наверное функция для экономии заряда язык интерфейса можно так и настройка выключения дисплея то есть отдельная настройка есть выключение плеера и выключение дисплея также можно время настроить чтобы правильно показывало текущее время а в настоящее время часы чуть не неправильно настроены так по поводу качества звука, можно сказать, что вполне сносно, но, как по мне, немного тиховато играет плеер. Наушники надо подключить, чтобы послушать. Сейчас подключим. В комплекте были наушники какие-то, но они не вакуумные были, поэтому я ими, в принципе не пользовался практически. Я уже отвык от этих обычных пластиковых, которые... Плеер поддерживает VMA, флаг также поддерживается, то есть можно качественную музыку слушать. Хотя она в принципе не очень сильно отличается на нем не знаю. Главное, что доступно, то есть можно без конвертации слушать флаг, формат многим-то вполне пригодится по-моему ну еще хотелось бы отметить что видите в плеере в фоне плеер игр... играть не может повторился плеер и... плеер ну фоне музыка играть не может у него понимаете это тоже достаточно ограничение такое странное что в фоне он играть не умеет так диктофон Вроде записывает нормально, более-менее сносно. Радио не очень чувствительно, ловит мало. По поводу видео, тут только есть стандартное видео, которое было. Ну, я как-то пробовал комментировать вроде полчаса инвестировать Вот это стандартное видео демо, которое было на нем. Оно играет, музыка есть, вот этого видео так в принципе плеер достаточно хороший но за свою цену то есть хотелось бы конечно подешевле чтобы он стоил но в принципе нормальный плеер